подстраховать свой стартап от возможности неудачи какого-либо продукта. Что касается карамелизатора и почему стандартные карамелизаторы уходят в прошлое. Вот стандартный карамелизатор, мощность его 1,5 кВт. Он имеет три режима работы. Включение происходит вот этими вот кнопками. Сверху установлена 6-литровая емкость.